Меня зовут Татьяна, я из города Чехова. На подобном семинаре не первый раз, но Татьяна первый раз. И хочу поблагодарить прежде всего за то, что очень много звучало слово бережно. И когда я сюда ехала, слово «бережно» никак не ассоциировалось у меня с грамматикой. Всегда думала, как, вот, как же действительно в методике Ольги Львовны Соболевой вплести это жесткое слово «грамматика» и не, не навредить детям, не перенасытить правилами и прочей ерундой, которая мешает разговорной речи. И вот и сегодня я поняла, как это сделать. Это, Во-первых. Во-вторых, конечно, очень много практического материала, это, в частности, игры игры, которые вообще уникальны тем, что в них можно вплести все, что угодно, любую тему, любой грамматический, любой лексический материал, и преподнести это детям так, что это слушается с огромным удовольствием и будет проситься еще и еще. Потом большой очень опыт, спасибо огромное за коррекцию, как корректировать ошибки, как корректировать, не навредить, не сделать обидным что никак не получается да, сказать правильно. И вот сегодня как бы, прозвучало тоже очень много э о вопросе коррекции, ошибок э и маленьких детей, и взрослых. Ну и опять же, да, э бесценный опыт общения по материалам, по тому, как работать, как э выстраивать свой урок, потому как планировать свое время, потому тому, как э э устно... Да, не называя, может быть, длинных витиеватых терминов преподать их и сделать так, чтобы дети их использовали в речи. Огромное спасибо, очень ценно буду проситься еще. И хотелось бы, конечно, побывать на ваш урок. Спасибо большое.